Большинство проективных тестов, они были разработаны в середине прошлого века, то есть 20-го. Да, интерес к ним постоянно возрастает. Я думаю, что здесь сейчас нет смысла перечислять все тесты, их огромное количество. На своей практике читает тест Вартага одним из наиболее информативных. То есть он был разработан немецким психологом. Эриком Вартагом в 30-х годах еще прошлого века и позволяет нам за короткое время оценить достаточно точно ключевые сферы жизни человека, а, то есть его стратегии, какие-то основные трудности. И дальнейшим развитием в Германии этот метод обязан уже Урсуле Авел Алеман, психографологу и психодиагносту. Она как раз работала и над бартогом работала и над то есть, звезды и волны, у нее. Очень много трудов на эту тему. И она совместила как формальные, так и символические признаки рисунка и стимульные знаки. Вот эти точки, палочки, кружочки, полукружочки. Они выбраны здесь по смысловому значению и позволяют нам различать такие плодотворные и оригинальные решения человека. То есть если мы возьмем детей в возрасте примерно 3-6 лет, то их мышление, их моторика еще приспосабливаются к письму. Да, у них еще графомоторные навыки, они не совсем развиты. То есть они даже, может быть, если знают алфавит, то писать им крайне сложно. У них еще не выработан сам навык. И вначале, естественно, они подают какие-то такие несвязные каракули, основанные еще на рефлексах. И с возрастом уже их рисунки приобретают уже более осмысленные, более адекватные решения. Сам тест Вартага, вот эти 8 квадратов, это метод незаконченных рисунков. То есть он подобен вербальному проективному методу незаконченных предложений, да, когда нужно что-то продолжить. И очень выгодно отличается от ограниченных по содержанию рисуночных тестов, таких как рисунок человека или рисунок дерева. Там меньше содержания можно узнать, чем, допустим, в этом тесте. Расскажу еще по квадратике про все остальное, что здесь. И как да, мы обозначаем на картинке как я уже говорила это бланк теста он состоит из восьми квадратиков два ряда по четыре квадрата в каждом кстати вот у аргентинцев увидела что они еще четыре квадрата туда прорисовали пока не совсем поняла какие значения там имеют стимульные знаки но было немножко странно видеть, что привычный тест УАРТ как-то немного видоизменился и увеличился. Нужно будет тоже покопаться с этим, почитать и не поподробнее. Причем все эти квадратики, они выделяются, как вы видите, черным фоном. Здесь, да, чтобы обеспечить нам существенный контраст света и темноты. Это важно. И в его структуру. Включены заранее определенные вот эти стимульные условия, вот эти палочки, квадратики, как я уже говорила, да, полукружочки, которые побуждают человека продолжить вот эти самые стимульные знаки, да, которые мы здесь видим, то есть откликнуться на них, когда мы заполняем этот тест. И особо важны те исходные рисунки, которые человек... Не смог завершить, то есть так называемая шоковая реакция. Что значит не смог завершить, да? когда он ничего не нарисовал в этом квадратике. То есть этот квадратик вызвал у него какую-то такую шоковую реакцию. Соответственно, мы можем уже говорить, что это одна из таких проблемных зон в его психике, в его понимании. То есть нужно смотреть, естественно, что это за зона, в какой последовательности она расположена. Ну, и Поговорим еще дальше, что конкретно еще в других квадратах, конечно же, потому что мы смотрим все-таки общую целостную картинку. Инструкция для выполнения теста, она несложная. То есть необходимо продолжить внутри границ квадратов, нарисованные линии, так, чтобы получилось 8 рисунков у нас. И все вот эти получившиеся рисунки, мы объясняем человеку, что они не будут оцениваться с точки зрения его художественного там, таланта, к примеру. Да? Очень многие стесняются, что я не умею рисовать, как же я буду здесь что-то вырисовывать. То есть здесь это не важно, как этот художественный талант, обладает ли даром человек или не обладает. Здесь важен сам замысел не его исполнение, не вот этот художественный навык. То есть рисовать можно в любом порядке, начав с любого из восьми квадратиков. То есть абсолютно с любого человек может начать. Да, и затем уже переходит там, к какому-то другому квадрату, не обязательно стоящего после него. Да. Любая последовательность. После того, как все будет прорисовано, нужно указать номера всех восьми рисунков в том порядке, в котором они были нарисованы, и подписать их значение. То есть обязательно указать порядок и обязательно указать, что было нарисовано. На всякий случай правило, да, как его заполнять, есть у меня на сайте. Там тоже их можно найти, потому что я когда беру на консультации, обязательно я беру также в Артага. Если мы говорим о личных консультациях, если мы говорим о консультациях на профориентацию, то я даю и Вартега, и Звезды и волны. Там на сайте у меня есть правила подачи тестов. То есть нам важно, чтобы были заполнены а, все восемь этих квадратиков, была подписана последовательность да, какой, к примеру, человек с 7 квадратика начал, потом у него третий квадратик, потом пятый. Ну, Утрирую, последовательность разная может быть. Кто-то один, два, три, четыре, вот так и рисует подряд. И нам важно знать, что человек там хотел изобразить. Далее, один из важных факторов, выполняется тест простым карандашом. То есть лучше, чтобы это был такой карандашик средней твердости. И не давайте отдельно ластик. Лучше, чтобы этот ластик уже был на самом карандаше, то есть как показывает практика, в таком случае процент желания что-то стереть, что-то исправить, в тесте уменьшается. Да? Вообще вот само стирание, как и сильное закрашивание, считается таким выражением возбуждения. Но в отличие от закрашивания, в большей степени находится в таком, под, под таким сознательным контролем. То есть стирание оно может указывать на область возможного конфликта или акцентуацию на конкретной области психического. Нужно смотреть, в каком квадратике, что именно потерто, как потерто. Если стирание как-то улучшает нам рисунок, то это хорошая гибкость, это хорошая адаптация уже. Если как-то наоборот, то не совсем хороший знак уже. То есть вообще, когда человек слишком много стирает, то это проявление уже неуверенности какой-то, неспособности принимать решения, внутреннее беспокойство в том числе. То есть может быть и недовлетворенность с собой. Расскажу немножко про интерпретации рисунков. Происходят они из двух позиций. То есть нам будет важна с вами символика. Это что нарисовано да? Что человек рисует И графика то есть Как нарисовано да? Очень схоже С интерпретациями почерка Для наилучшей трактовки Нам следует Сначала для себя составить Какое-то первое спонтанное впечатление От теста И затем уже проанализировать Графические особенности изображения С различных точек зрения то есть И после уже сопоставить все это вместе, и мы когда сливаем, у нас получается целостный образ уже человека. И хочу сейчас уже перейти к символам, к самим значениям квадратиков.